Всем доброго времени суток, с вами Каттамхали Сегодня у нас Химмельсдорф, тяжелый танк ВК-7201К, которым управляет игрок DaVinci 0, 0 Сразу так массово потянулись на банан, хотя вот это направление многие не любят Ты обычно вот попадаешь в бой, смотришь, сюда едут 1-2 танка я тоже, в принципе, не очень люблю сюда ездить, но когда нет других вариантов, да, когда союзники бросают какое-то направление, ну, кому-то же надо все таки там прикрывать, чтобы, так сказать, противник не, не организовал массовое, массовый прорыв. Вот как раз-таки с вражеской стороны здесь всего два танка, Т110Е3 и Е100, и все, больше никто сюда поехать не захотел. Обычно больше всего танков едут как раз туда наверх. А сейчас странно, один тяжелый туда отправился. Не знаю, вон еще один танк на респе стоит, то ли авкашит, то ли... Не знаю, кого там можно в принципе выцеливать. ВК агрессивно, агрессивно идет вперед. О, еще парочку противников сюда все-таки подъехало. Наверное, увидели, что зеленых очень много, решили поддержать своих двух союзников. Танкует ВК вот здесь, ну, может, надо было немного потерпеть, свестись до конца. Но, наверное, ВК побоялся то ли не успеть, что Проджетта заедет. Или побыстрее отстреляться и обратно уйти в укрытие. Проджетта так неаккуратно выкатывается. И если бы тот выстрел добрался до своей цели, сейчас бы был один фраг. Счет тем временем становится 1-0. Право так вперед идут 4 союзника. Не получается пробить. Счет 1-1, 1-2. Все, противники размочили счет и вышли вперед. Уже 1-3. Танкует, танкует. Проджет 66. Счет уже превращается в разгромный 1-5. Меня вот удивляет вот такие вот турбосливы, когда на девятых, десятых уровнях бои заканчиваются частенько. Ну не то, что прям очень частенько, но согласитесь, бывает с нулевым счетом. Когда 0.15 и одни десятки в бою, думаешь, ну как такое вообще возможно, непонятно. А Е100 и на голде, но причем не на топовой пушке, зато это ВК везет. А то урона было бы гораздо больше. Месть не заставила себя ждать. И первый фраг. Счет 3-6. Вроде союзники прекратили пока сливаться. АМХ выцеливал. Выцеливал, но не выцелил. ВК трудно найти уязвимое место. Во лбу. Он не только в ЛД танкует, но и НЛД бывает. Там, по-моему, вообще только голдой можно его в лоб пробить. Базовый снаряд не берет. Проджета, Проджета что-то там завис. Не хочется ему выезжать, бодаться с ВК. Потерял он всякие надежды его пробить. И просто ушел пить чай, наверное. Счет 6-10, но, кстати, по прочности команда почти не проигрывает. Почти вровень. Но разница стволов очень большая У противников осталось Сколько же получается? 9 танков Против пятерых Ну ВК уже почти 5000 урона Настрелял, 3 фрага Разобрался на банане При этом получив всего одно пробитие от Есотова. Странно, что все остальные стреляли обычными базовыми снарядами Такое Редко можно сейчас увидеть. Вот здесь везет. От МХ30 снаряд не пробивает. Еще одна хорошая возможность. Набивать урон на 268-м. Ну, можно, конечно, и в ответ получить. Это все-таки ПТ-шка бронепробитие повыше, чем. Там все мк 30 с горки настреливает. И не удается нанести урон. Хотя индикатор бронепробития был зеленым, но там 268-й. Ездил, шевелился, не получилось. Все, там сейчас Шкода сбоку заедет справа. Надо срочно уезжать. А там, там же барабан на 4 снаряда, будет больно. Еще и на голде вот одно бронепробитие получил. Я не знаю, что у Шкоды А, ну может не на барабане Да, а то я думаю, что-то странно Высунулся, стрельнул и побежал Все, ВК остался в одиночку Против шестерых аж противников Что-то со Шкодой там <laughs> Случилось непонятное Обратить внимание, что в чат пишут <laughs> Что ВК не особо Одаренный, да, Ну там матом не хочу это озвучивать Хотя, если да, мы видели, чем ВК занимался Извиняюсь, случайно на паузу поставил То есть, ВК, да, прошел через банан Там, уничтожил трех противников Нанес почти 5000 урона Потом уже только добрался до базы Где уничтожил сейчас еще по пути Двух противников То есть, из всей команды, наверное, только ВК один Молодец, ну, кто-то там еще тоже Все-таки настреливал в одиночку Все-таки не справится но в плане эффективности, я думаю, ВК в любом случае лучше всех остальных игроков. Уже 7 с лишним тысяч, нанесенного, 4 с лишним тысячи, натанкованного, 5 фрагов. А MX-30 не знаешь, сколько раз стреляет ПВК. Еще один раз не смог пробить. И отправился в ангар. Все, хватит. Отмучился, дружок. Еще 4 противника. И все, наверное, шотные У всех там вообще сопли остались Неизвестно только, что там у стервы Есть возможность пробить, да? Все-таки выцеливать там в НЛД Как-то удается в ВК попасть Т-30-му Тут еще два, два шотных Где СТ, СТРВ-103? Непонятно Отлично танкует, танкует голду. Надо, надо добирать, давай. Есть, восьмой. А вот и стерва. Стерва тоже шотная. Вообще можно фугаса заряжать, наверное. Но нет, лучше. Голда в такой ситуации надежнее будет все Отлично, следующим выстрелом. Девятого добирает ВК. Остался только 430-й. Который куда-то слинял, оставив своих двух союзников просто. Не знаю, зачем надо было, да, в момент, когда ВК забирал, кто там у нас получается, 103-й был. Надо было выезжать, пробовать, крутить. Других шансов просто уже не будет. Я понимаю, когда карта открытая, чисто поле, где-то в кусте спрятался там, настреливаешь себе. еще бывает, и не светишься, а тут... Ну куда из Тэшки деваться? Ничего лучше не придумав, как вот так вот. ВК стреляет с Вертухана. Пробить не получается. Ну, а тут можно спрятаться за остатками вражеских танков. Ну, времени еще достаточно, почти 6 минут даже хватит еще, чтобы базу захватить. Ну, конечно, Т-30, ой, Т-30, блин. Объект 430 не даст спокойно это сделать. Сейчас, наверное, будет объезжать с другой стороны. пока надо за будку прятаться. Сейчас с тыла вылезет. Как пить дать. Еще три с лишним минуты до захвата базы.